Наверняка вы видели, как продвигают тот или иной продукт через телевидение, радио, интернет. Или просто из уста в уста люди передают то, что они сами попробовали, или то, что они просто продают. Сатана, он производит грех. И он произвел столько грехов, что ты их всех не перечислишь. Их очень много. Люди же продвигают тот продукт, который придумал сатана. Они продвигают грех. Кто-то это делает осознанно, намеренно. Кто-то это делает непроизвольно. Но он продвигает этот продукт. Вы наверняка слышали проповедников святости. Проповедников святого Бога которые проповедуют либо святость, либо ад. Либо ты прекратишь грешить, либо ты вечность проведешь в аду. Это слуги Божьи, которые знакомы со святым Богом, которые знают Иисуса Христа лично и которые передают слово от Господа. Есть также люди, которые продвигают грех, которые говорят, что жить и не грешить невозможно. И они проповедуют это в своей церкви. Они выходят из-за кафедры и говорят, что грешить это нормально. Они говорят, апостол Иоанн сказал, что кто без греха, тот лжец. Кто говорит, что он без греха, тот лжец. Но апостол Иоанн писал к тем людям, кто говорил, что он вообще никогда в своей жизни не грешил. И он к ним говорил, что если вы не признаете себя грешниками, то Господь не сможет вас освободить но когда вы признаете себя грешниками Господь освободит вас и тогда вам нужно будет сохранить себя в чистоте и святости до самого конца потому что Иисус придет не за порочно не за грязно не за грешной невестой а за чистой и непорочной тебе нужно сохранить себя в чистоте и святости но эти люди которые продвигают эти пасторы там проповедники они продвигают продукт своего господина грех они говорят, что это нормально грешить, это нормально, все люди согрешили и лишены славы Божьей, нормально грешить. Они продвигают продукт дьявола, это слуги сатаны, ты должен по плодам их узнавать их. Если они проповедуют грех, если они говорят, что грешить это нормально, это слуги дьявола, это дерево, которое приносит худой плод, это худое дерево. Человек, который говорит о святости, который сам живет в святости, и который другим говорит, учит их жить в чистоте и святости, это Божий сосуд. Прислушайся к этому человеку. Апостол Павел, он писал о таких христианах, он писал о таких людях, о таких пасторах, которые строили тоже свои церкви. Он писал о них. Многие говорят, что я очень строг, и что я очень строго говорю от Господа. Я хочу прочитать вам, как строго говорит апостол Павел так называемым христианам, которые тоже строили свои церкви. Я читаю послание к римлянам, первую главу, с 28 стиха. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство.